Всем привет, это канал Воддовый стрим. Если данное видео вам понравилось, с вас лайк, если нет, то с вас гневный дезлайк. Сегодня мы разберем штурмовика подразделения КСК Германии. Ну и скажу сразу, если вы боитесь оперативника Бурбона, ну или хотите мстить всем, кто его задонатил, Рейн это действительно ваш выбор. Именно он один из двух на данный момент оперативников, который сможет с успехом бороться с Бурбоном. Да и не только с Бурбоном, в принципе. Нас боятся многие, Рейн еще тот пагостник, хотя кто-то считает его борцом за справедливость. Подробности в данном видео, ну а также в конце видео разберем ветку прокачки Рейна, ну а также выберем новое название для его спецспособности. Поехали! Прежде всего хотелось бы сказать, что данный оперативник заточен под ПВП, но это прям его. Это не значит, что он плохо в ПВЕ или ему некомфортно там играется. Все дело в том, что его спецспособность заточена именно под ПВП игру. А в ПВЕ от нее, в принципе, толку никакого. Зато в ПВЕ нам не жалко тратить стамины, мы можем до конца боя носиться по всей карте. Но не только спецспособностью мы хороши, к ней, конечно, мы же еще вернемся чуть позже, но и нашим оружием. Мы обладаем штурмовой винтовкой с хорошей скорострельностью под названием... G36C. Наш магазин мы опустошаем за 2,7 секунды, что сопоставимо со скорострельностью штурмовика Грома. Я, конечно, не беру во внимание скорострельности рекурса под его обилкой, потому что чистый ТТХ рассматриваем. Рейн Кошмар на данный момент это самые скорострельные штурмовики. По урону на данный момент с броней в голову получается 27, это чуть выше среднего, а в тело 13 урона, это средний результат. По кучности стрельбы на расстоянии такой по мне худший стол из тех, которые есть у штурмовиков. С данной винтовкой можно комфортно нагибать только на ближней, ну или максимум на средней дистанции. Так что на близком расстоянии мы можем переигрывать наших соперников за счет скорострельности, ну и урона в секунду, соответственно. Калиматору лично у меня нет нареканий, но тут уже, честно дело вкуса, как говорится, на вкус и цвет товарища нет. По пистолету, пистолет как пистолет, ничего выдающегося, так что сразу переходим к гранате. Тут уже поинтереснее немножко будет, есть выбор между оборонительной и наступательной. Оборонительный вариант имеет больше радиус, но меньше дамаг. А вот наступательная граната, соответственно, меньше радиус и больше дамаг. Все логично, кому что больше нравится. Я лично выбираю меньше радиус, больше дамаг. Ну и, конечно, напоследок я оставил самое вкусное, это разговор про нашу спецспособность. Кстати, как по мне, название у нее более чем неудачное, подкидыш. Не, ну глупо, согласитесь. Ну ладно, не глупо, но неудачно уж точно. В общем, я считаю, что данное название надо менять. Кстати, а какой вариант названия этой способности вы хотите предложить, пишите в комментариях, потом я это скину разработчикам, а вот кто-то придумает новое название. Ну что, я отвлекся немножко. Подкидыш и с чем его едят. Наша спецспособность отчасти имбовата и очень востребована в любом ПВП бою. Во время действия этого умения все положительные способности бойца противника отключаются. То есть по факту. Мы борцы за справедливость. Если противник включает свою спецспособность, мы ее выключаем и бьемся на чистых ТТХ и скиллах. Тут уже кто затащит. Благодаря нашей способности мы можем подловить заигравшегося противника во время боя. Тот же Бурбон, будучи уверенным, что под своей ультой он может нас или кого-то безнаказанно забрать, высовывается и огребает по самой могу, Ведь он не ожидает, что его обилку выключат в самый неподходящий момент. Также поддержка под щитами нагло прет на вас, а вы раз, сняли щит и показали, кто дома папка. И так можно до бесконечности и перечислять всевозможные варианты данных ситуаций. Да, конечно, эта билка ситуативна, но она выручит вас не раз, не два и не три, а также спасет не только вас, но и вашего сокомандника, что в принципе приводит команду к победе. По билке мы очень похожи на Кошмара, но как по мне, наша способность чуть-чуть лучше, чем у Кошмара, она более удачно реализовывается в данной игре. Данный оперативник очень хорош, он прям капитан справедливости, и этот оперативник востребован в любой паде, потому что если человек который играет против вас, не может затащить своим скиллом, он пытается сделать обилкой. А вы эту обилку и выключаете. Поэтому лично я данного оперативника советую. Он очень хорош в игре. Не имба, а скорее противо противоимба. Ну а далее мы рассмотрим нашу ветку прокачки, из чего она состоит и что в ней надо, а что здесь можно было бы и убрать. Поехали. Ну что, настало время посмотреть нашу ветку прокачки. Первое, что мы изучаем, это глушитель. Вот, можно так посмотреть на него. Его также можно отключить. Следующее мы, наше улучшение, это уменьшение затрат на применение способности рывок. Вещь, конечно, хорошая, но не очень важная. Самое важное начинает открываться у нас уже с третьего улучшения. Это способность подкидыш. Сейчас зачитаю вам более подробно. При применении способностей к противникам, оказавшимся в зоне действия, применяются эффекты Эми. И растерянность. Эми это отключение активных способностей, а растерянность эта цель не может применять спецспособности, но может использовать рывок. То бишь это наша выключалочка, то бишь мы по щелчку выключаем любую способность у нашего противника и он уже не может ее включить. Четвертое идет, это прицел каллиматорный для нашей штурмовой винтовки. В принципе по мне удобный, ну еще раз повторяюсь на вкус и цвет. А пятым элементом у нас идет это ручные противопехотные гранаты. Следующее идет уменьшение стоимости применения способности подкидыша. Вещь хорошая, потому что выносливость все-таки не вечно. На седьмом, если я посчитаю, счету, я не ш... да, на седьмом идет увеличение боекомплекта штурмовой винтовки. Хорошо, но я бы не сказал, что прям мы страдали без этого. Но чем больше, тем лучше, соответственно. А следующее это увеличение зоны действия эффекта способности подкидыша. Очень хорошая вещь. После этого нам накидывается еще немного гранат, и у нас боекомплект гранат увеличивается. После этого у нас идет улучшение базового запаса здоровья, естественно плюс, хочу больше. Дальше у нас идет особая черта, это спарка двух магазинов для штурмовой винтовки. В чем, в чем смысл? Перезарядка между магазинами в спарке происходит гораздо быстрее, а перезарядка между спарками происходит медленнее. Еще раз, получается как, между двумя магазинами мы перезаряжаемся быстрее Потому что два магазина вместе быстро перезарядились А между второй с мы уже перезаряжаемся чуть дольше Ох, аж начал заговариваться Так, после этого у нас идет особая черта На цели попавшей под действие подкидыш Накладывается эффект метка Метка видна только нам Потому что, ну, что такое метка? Метка это когда силой цели виден ее противнику Соответственно нам Следующее это уменьшение времени, восстановления способности подкидыш. Очень хорошо, потому что бывали моменты, когда этого очень не хватало, ты одно способность выключил, либо у тебя не получилось, на тебя опять противник уходит, а у тебя на откате, и все, И ты сливаешься, или не сливаешься, в зависимости от твоего умения играть. Но все таки когда эта способность побыстрее откатывается, это жирный-жирный плюс. На предпоследнем месте у нас идет особая черта Оборонительно модифицированная граната Меняется на наступательную Я лично бегаю с наступательной гранатой Потому что дамаг у нее побольше Хоть и радиус немножко поменьше Следующим у нас и последним Идет особая черта Это скорость перемещения у нас увеличивается Если хотя бы один противник попал Под действие способности подкидыш То что мы в кого-то попали Способность активировалась и мы просто либо быстренько догнали, если противник убегает, либо сами быстренько смылись. Если хотим где-то заныкаться. В принципе, на этом как бы все. Вот это такая у нас ветка прокачки. Есть хорошие вещи. Кстати, хотел бы заметить, что у данного оперативника, как по мне, нет лишних элементов, которые могут помешать. Ну или которые было бы лишнее изучить. А Метков все равно нет-нет-зараляет. не Но увеличение скорости. Ну, не знаю, вот это, наверное, больше самая бесполезная, наверное, можно так сказать, из всей ветки прокачки, потому что она, ну, очень ситуативная, и ты, по факту, не будешь даже это толком замечать. Ну, и на этом все, с вами был канал Воддова Стрим, увидимся в рандоме, пока-пока.